Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о том, как зарегистрировать новый счет у брокера Pocket Option. Для открытия нового счета необходимо перейти на главную страницу брокера, где на панели справа можно начать процесс регистрации. Перед регистрацией нового счета обратите внимание на то, что открыть его можно как при помощи социальных сетей, так и через электронную почту. И для примера попробуем открыть новые счета при помощи обеих способов. И первый способ является самым привычным для всех, так как используется электронная почта. Для этого в поле email вводится необходимая электронная почта, затем подбирается надежный пароль, который далее будет использоваться, и подтверждается данный пароль. После этого необходимо прочитать договор о предоставлении услуг, так как там объясняются все условия сотрудничества с брокером, и далее поставить галочку о прочтении, после чего нажать на кнопку «Зарегистрироваться». И как только регистрация будет завершена, нас автоматически перебросит в личный кабинет. Сохраняем данные для входа. Далее можно закрыть уведомление и перейти либо к пополнению счета, либо к изучению торговой платформы брокера. Также не стоит забывать, что электронную почту необходимо подтвердить, перейдя по ссылке из письма. Для этого переходим в письмо верификации email, после чего кликаем на ссылку. И по итогу рядом с электронной почтой можно будет увидеть надпись «Верифицирован». Также обратите внимание на то, что очень рекомендуется верифицировать свой торговый счет. Подробнее узнать о верификации можно, посмотрев наше видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. И второй способ для открытия нового торгового счета, как уже говорилось ранее, это социальные сети. И использовать можно как Facebook, так и Google. Процесс регистрации через соцсети одинаков в обеих случаях, поэтому попробуем зарегистрировать новый счет на примере Google. Для этого нажимаем на кнопку Google, выбираем необходимый профиль, подтверждаем пароль и по итогу после перезагрузки страницы создается торговый счет. Также не стоит забывать, что даже при регистрации через социальные сети необходимо будет подтверждать свою электронную почту а также по итогу верифицировать аккаунт. Если у вас нет опыта в торговле бинарными опционами, то вы можете нажать на кнопку «Бесплатная демо» и получить демо счет без регистрации. Нажимаем на кнопку «Продолжить торговлю на демо счете» и после перезагрузки страницы можно открывать любые сделки и покупать опционы. А если он больше будет не нужен, то просто нужно нажать на кнопку «Выйти», после чего нажать на кнопку на главную страницу. Также обратите внимание, что чтобы понять, как начать зарабатывать на бинарных опционах, можно нажать на кнопку «Быстрый старт», где получить больше информации о том, как начать торговлю, а также узнать о дополнительных возможностях торговой платформы. Если вы хотите получить еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам под видео. Желаем удачной торговли!